Давайте прочитаем сегодня с вами послание к Колосянам, третью главу с первого стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Это для тех людей, кто говорит, что Иисус Христос – это и есть Бог Отец. Здесь написано, что Иисус одесную Бога Отца, а значит уже не Бог Отец. А горнем помышляете, а не о земном. Апостол Павел призывает верующих, истинных, Божьих чад, чтобы они о горнем помышляли, а не о земном. А о чем мы сегодня помышляем? Давайте будем честными сами с собой. Давайте зададим себе этот вопрос. О горнем мы помышляем или о земном? Мы хотим показать свой грандиозный ум. Мы хотим кому-то что-то доказать или что-то навязать кому-то? Или мы все-таки хотим угодить Богу? Или мы все-таки хотим найти Господа, мы хотим о горнем помышлять, мы хотим к Господу приходить, мы хотим получать от Него знания, От Него откровения, От Него понимания, быть с Ним всегда. О чем мы помышляем? О Господе ли? Или о своем? Или о земном? Или мы живем, как этот мир? Или мы гоняемся за этим миром? Или мы живем в этом мире, как весь этот мир живет? Мы ничем не отличаемся от этого мира, не своими делами. Не своей жизнью, не тем, как мы одеваемся, не тем, как мы разговариваем, ничем. Мы с этим миром одно, мир нас любит. А горним ли мы, помышляем, хотим ли мы слышать голос Божий, чтобы исполнять Его волю? Хотим ли мы этого? Или мы живем только земным? Или мы живем только тем, чтобы угождать себе, чтобы доказать кому-то что-то, что ты лучше кого-то, что ты больше кого-то знаешь? О чем мы помышляем, давайте зададим каждый сам себе этот вопрос. Живем ли мы для Господа, живем ли мы Господом или мы живем собой, этим миром и для этого мира. Подумайте об этом, давайте вместе подумаем об этом, чтобы нам не было стыдно, когда нам придется предстать пред Богом и дать ему отчет за свою жизнь. Да благословит вас Господь наш Иисус.